Всем привет, с вами Вадим. И в этом видео мы с вами поговорим о интерфейсах и также поработаем с контейнерами. И давайте, пожалуй, начнем с самих интерфейсов. Значит, к примеру, вот этот вот программируемый блок, он у нас имеет несколько интерфейсов. Это IMI, самый базовый у него будет блок, потому что он является терминальным блоком. Вот допустим, по вот эту кнопочку Custom Data, это все функционал именно терминалов. Если вы посмотрите, то абсолютно в каждого блока, который вы только сможете тут найти, у него будет вот, это вот, вот этот вот функционал. Это, скажем, самый основной, самый главный, потому что здесь все вот эти блоки являются терминалами. Потом, вот этот программируемый блок у нас имеет такой функционал, такой интерфейс, как iMyProgrammerBlock. Ну, это уже конкретно то, что имеет только вот программируемый блок. Допустим, лампа, она имеет вот интерфейс iMyTerminalBlock и у нее есть уже функционал iMyLightingBlock. Вот этот вот функционал имеет все блоки света давайте зайдем скажем вращающийся светильник у него кроме вот этого всего есть еще несколько некоторые функции допустим rotation speed которых нету допустим вот этой вот interior lamps Я даже вот игру поставил на английский язык чтобы было понятней скажем так вот э, все лампы все блоки света мы их можем найти как IMI Terminal блок также мы можем их найти как и IMI Lighting блок и конкретно вот э, прожектор мы можем найти IMI Spotlight IMI Interior Light IMI Corner Light и так далее и это уже будет э, функционал отдельного блока э, скажем Survival Kit у него также будет как самый главный терминал-блок. У него также будет какой-то тип и субтип. Допустим, по поводу субтипов. Это у нас тип IMI Lighting Block. И субтип уже Spotlight, Interior Light. Ну, также, как вы поняли, IMI Spotlight, IMI Interior Light. Это уже субтип идет. Мы по этим субтипам также можем искать блоки и Будем конкретно с ними работать уже попозже. Также вот наш карго контейнер имеет такой интерфейс как Item Inventory. Так, надеюсь с интерфейсами вам более-менее все понятно. По поводу интерфейсов еще могу сказать, что интерфейс является по простому, скажем, списком функционала, который имеет тот блок, который использует данный функционал. Итак, теперь давайте перейдем конкретно к работе с контейнером. Значит, для того, чтобы нам с ними работать, давайте найдем терминал. К примеру, это у нас iMyTerminalBlock. Терминал блок. Скажем, что называется как... Cargo. и мы находим сам блок э, grid terminal system getblock with name указываем имя нашего контейнера он у меня cc1 называется и скажем что он будет использоваться не как iMyTerminalBlocks а как iMyCargoContainer, скажем. Данные методы, которые мы будем применять, мы уже не сможем применить как iMyTerminalBlock, потому что они не имеют, этот интерфейс не имеет данного функционала как iMyCargoContainer. Давайте также найдем э, iMyTerminalBlock. Это будет наша панелька. Также будем искать по имени. Так, get block name. Она у нас называется LCD. И также укажем, что будем с ней работать как с iMyTextPanel. Как мы видим, здесь ошибки нигде не подчеркиваются, здесь тоже на что ругается, значит это все работает. Так, мы нашли наш cargo-контейнер. Теперь нам нужно обратиться к cargo-контейнеру. У него есть метод getInventory. Как мы видим, getInventory нам возвращает данные типа iMyInventory. Это наш интерфейс. И также может возвращать как Entity И getInventory. Это у нас функция. Давайте getInventory выберем. Ставим круглые скобочки, точку запятой. С помощью вот этой команды getInventory, с помощью вот этого метода у нас возвращаются все эти инвентари, которые имеет карго-контейнер. Давайте здесь я вам объясню. Конкретно у карго-контейнера у него один инвентарь. Если мы, допустим, возьмем очистительный завод, у меня тут уже немножко подготовлено все, вот так, то посмотрим, что у него есть два инвентаря. В первом инвентаре мы будем собирать все руды, во втором инвентаре мы будем забирать слитки. Так, тут хранятся руды, здесь слитки. Чтобы нам обратиться конкретно к вот этому инвентарю, нам нужно указать в аргументе цифру 0. Это индекс вот этого вот поля, вот этого инвентаря. Как мы знаем, в c весь счет начинается с 0 а второй инвентарь мы найдем по индексу 1 давайте поскольку у нас в карго контейнеры только один инвентарь мы здесь ничего указывать не можем не будем но для наглядности можем указать 0 здесь ошибки тоже не будет и теперь нам нужно теперь нам вот этот инвентарь нужно присвоить в какую-то переменную поскольку у нас он возвращает инвентарь, тогда переменная должна быть, как я вам там показывал, myInventory. Давайте выберем этот интерфейс. myInventory. Просто myInventory. Дадим ей название, допустим. inventory. вот так и присвоим ей вот это вот значение то что инвентарь у нас является инвентарем нашего карго контейнера теперь мы можем с этой переменной работать и она будет у нас принимать все передавать все функции которые имеются в my inventory. так это понятно теперь my inventory. давайте Обратимся к нему. У него есть метод. Так. Get items, по-моему. Да. Теперь давайте посмотрим в описании то, что он возвращает. Он в аргументе принимает список с интерфейсом MyInventoryItem, item. И его туда нужно передать. Давайте создадим. Пока вот так. Для этого нам нужно создать список. My Inventory. Так, My Inventory Item. Это у нас будет лист. Так, это скопируем. Создаем список myInventoryItem, список называется пускай items инициализируем его сразу и передадим вот этот список items нашему методу теперь он, все блоки, которые Точнее, не блоки. Все вещи, которые будет хранить в себе конкретно вот этот вот инвентарь конкретно вот этого вот карго-контейнера, он их будет записывать в вот этот вот лист, вот этот список. Теперь мы можем его обработать. Так, по-моему, там просто My Inventory Items. Да не I, my inventory items, а просто inventory items, my inventory items. Теперь нам, скажем так, нужно перебрать все блоки, которые есть у нашего инвентаря. Этим здесь мы воспользуемся циклом Forage Создадим переменную с типом MyInventoryItems items инвентарь и тем Пускай это будет просто item. Можно указать просто и, как я обычно это делаю. И пока вот это вот переменная в списке items, мы будем делать какую-то какую-то работу. Так, открываем тело цикла. И, скажем так, я хочу выводить все блоки, все объекты, которые есть в инвентаре. Для этого мы возьмем нашу текстовую панельку. А ну, с методом write text. Так, судя по всему, здесь все же панельку мы должны искать как текст панел. Давайте. Вот у нас есть writeText. И здесь мы сразу будем данные конвертировать в строку. Convert to string. Будем возвращать нашу переменную item которая будет содержать наши данные из списка здесь точка запятой давайте вот это все мы скопируем в программируемый блок и посмотрим что здесь будет происходить так вот это я удалю так программируемый блок Вставляем чек-код. Все успешно. Ну, теперь запускаем скрипт. Как мы видим, панелька чистая. Это произошло потому, что у нас в контейнере ничего нету Давайте закинем вот эти вот э, балки. Теперь обновим наш скрипт. И как мы видим, она нам выкинула такую строку. 10 это у нас получается количество предметов. И возвратила нам myObjectBuilder. Компонент это получается тип. И subtip у него идет гирдер. Так, как мы можем добиться, чтобы отображалось только вот это вот название. Допустим, у нас будет item. И обратимся к его методу такое как type и у вот этого метода есть еще свой собственный метод который называется э, subtypeid его мы и вернем в таком случае заменим только вот эту вот строчку так вот это вот чек-код Запустим. И как видим, у нас отобразилось только название нашего блока. Я переключился на английский, так я говорил, чтобы было более наглядно. Если мы сюда забросим, допустим, еще какой-то объект, допустим, это у нас Oxygen Bottle, мы возьмем, обновим наш скрипт. И как мы видим, здесь только будет наша бутылка. Скажем так, второй объект, оно у нас не найдет. Как это можно исправить? Как мы помним, LCD-панелька у нас возвращает еще... Точнее, не возвращает, а ему ей нужно указать метод добавления. Это у нас, допустим, true. Тогда оно будет записывать все данные какие оно будет получать давайте вот эту строчку мы добавим туда в скриптик тип ID, id true проверяем код хорошо и теперь когда мы запустим как мы видим к нашему oxygen bottle еще добавила grid girder и oxygen bottle как мы видим оно просто добавляет нам все вот эти вот значения в в одну строку скажем так так оставлю удалять не буду это неприемлемо как мы можем решить вот эту вот самую проблему скажем так до цикла нам нужно обратиться к нашей текстовой панельке и скажем чтобы она вывела нам какое-то скажем сообщение это допустим, пускай будет напишем на русском предметы давайте укажем ну, здесь по автомату оно стоит, что добавление у нас false оно будет зачищать перед циклом весь наш, всю нашу текстовую панельку и будет потом добавлять в каждую строку вот эти вот итемы. Предметы. Давайте еще после этого укажем здесь пару пробелов. Это у нас делается вот с помощью такой конструкции. И теперь у нас напишется предметы. Давайте здесь еще поставим двоеточие. У нас будет два перехода на новую строку. И теперь я хочу, чтобы после каждого вот этого вот после каждого объекта инвентаря, после каждого предмета, мы приходили на новую строку, это мы сможем к вот этому всему сконкатонировать так, лишнее тут, сконкатонировать вот эту вот да. здесь просто нам нужно указать строку и вот этот вот переход на новую строку и тогда у нас будет два пробела и каждый наш новый вот этот вот объект будет добавляться с новой строки давайте мы вот это все скопируем edit проверяем код на ошибки и теперь давайте запустим как мы видим оно указала все наши объекты как я и говорил после этого у нас идет переход на новую строку здесь у нас переход стоит еще на другую строку гирдер написала переход на новую строку и oxygen bottle теперь если я добавлю скажем еще какие то вещи туда обновим у нас получается заново очистится наша панелька добавится вот эта надпись предметы и остальным же методом добавятся все наши вещи, которые лежат в инвентаре. Скажем так, если я хочу, чтобы рядышком с этими вот названиями оно писало еще количество предметов, которые хранятся в данном стаке. Я вам могу сказать, что вот этот вот метод getItems... Э, так где он ну да get items вот этот оно возвращает и проверяет нам каждую вот эту вот ячейку допустим давайте я вам покажу такую вещь что если мы добавим балки вот сюда допустим у нас гирдеры будут храниться вот так обновим тогда у нас напишется что у нас два гирдера при сортировке, когда будете работать сортировкой инвентаря это вы сможете исправить ну я пока их соединю, это особенность, которую, скажем так, нужно знать Итак, чтобы узнать количество, скажем так мы до конкатонации на новую строку еще давайте сконкатонируем может даже Опять понадобится конвертировать. Я точно не скажу, но все равно пускай будет. на всякие пожарные. Э -э опять переходим к нашему итему. И у него есть такой метод, как amount. Он возвращает нам количество предметов, которые находятся в данной ячейке. И теперь вот это измененное вот эту измененную строку давайте скопируем, ставим в программируемый блок. Чек. Отлично. Обновим. И как мы видим, здесь оно показывает наши интеллины. Чтобы оно там показывало все корректно, давайте здесь мы... Сконкатонируем еще э, Скажем так Два пробела И к ним сконкатонируем еще Вот это вот э, Convert to string Проверяем Без ошибок Теперь давайте Обновим И как мы видим оно все показывает Корректно, гирдер 10 У нас их действительно тут 10 И все остальное по одному Давайте заброшу все что у меня есть и оно все отобразит на вот этой текстовой панельке ну, вот так мы сможем сделать скажем скрипт который нам будет показывать количество или же скажем в... здесь если я хочу чтобы была не пустая строка можно поставить там тире чек код Обновляем, и вот оно у нас показывается через тире, ну или двоеточие, это уже все зависит от вашей фантазии, как оно будет отображаться. Надеюсь, по этой теме я вам объяснил все довольно понятно. На этом я, пожалуй, буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр, если видео понравилось, ставьте лайки, также подписывайтесь на канал, комментируйте видео.